С вами я, Виктория Никульшина, и это дайджест новостей законодательства для предпринимателей за июль 2018 года. Камеральная проверка может стать хуже выездной. ФНС рассказала о том, как происходит отбор предпринимателей и организаций еще на стадии предкамерального контроля. Такой контроль нужен инспекторам для того, чтобы лучше проанализировать реальность российского бизнеса. Подозрение инспектора ФНС вызовет плательщик, который дважды не явился на допрос налоговую или сдал более двух нулевых отчетностей, или имел множество открытых счетов в банках и так далее. Любой из этих факторов и других перечисленных в письме Минфина может стать основанием для проведения работ, которые обычно проводятся только при выездной проверке. Например, на допрос уполномоченных лиц плательщика, выезд на места инспекторов для рассмотра помещений, затребование дополнительных документов и проведения их экспертизы и многое другое. Если ФНС получит подтверждение своих подозрений, то отчетность плательщика по налогу на прибыль или НДС может быть признана недействительной. Новый повод для блокировки расчетного счета. Теперь за несдачу расчета по страховым взносам придется заплатить не только пене, но и потерянным временем в связи с блокировкой расчетного счета. Процесс будет происходить так. В течение 10 дней после не получения от вас расчета инспекторы примут решение о блокировке. Раньше? Причиной для блокировки расчетного счета могла стать только не сдача налоговой декларации. Напомним, отчитываться по страховым взносам должны все ООО и ИП работодатели. Аккуратнее с наличкой. Дерьма. Эта новость касается всех. Обнаружены первые подделки купюр номиналом в 2000 рублей. За второй квартал 2018 года Банк России обнаружил уже 16 таких подделок. Но это ничто по сравнению с количеством подделок купюр номиналом в 500 рублей. Их обнаружили за тот же период почти 7 тысяч. Будьте внимательны при расчетах и выдаче наличных в кассах банков. Штрафы за самозанятость могут вырасти. Если среди ваших знакомых есть люди, которые фактически ведут предпринимательскую деятельность, но не спешат регистрировать ИП или ООО, то передайте им, что совсем скоро штрафы за такое ведение деятельности могут вырасти с 500 до 30 тысяч рублей. Депутаты Единой России уже внесли соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях подготовить полный пакет документов для регистрации бизнеса легко и бесплатно можно в сервисе Мое дело ссылку ищите в описании к этому видео дорогие работодатели обратите внимание что теперь при отказе работнику в смене банка вам придется заплатить 50 тысяч рублей. Минтруд уже вынес соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Чтобы предотвратить штраф за такое правонарушение, вы можете прописать в трудовом договоре с работником отдельным пунктом, что он будет получать зарплату вашей компании на расчетный счет того банка, с которым вы имеете зарплатный проект. Ваш работник может выбрать любой банк в любой момент. И нет никаких исключений по этому поводу в Трудовом кодексе Российской Федерации. А теперь новость Бомба! 3 октября 2018 года в Москве компания Мое дело проведет первую и самую честную конференцию для бизнеса в России Мое дело 2018. Пакуйте свои волынки, парни. В нашем распоряжении будет светлый и комфортный зал Мир в самом центре столицы на цветном бульваре. Мы приглашаем именно вас послушать самых интересных спикеров и бизнес-гуру России. Ссылку на официальный сайт мероприятия ищите в описании к этому видео. Регистрируйтесь прямо сейчас. Зал Мир сможет вместить себя только тысячу человек. А теперь традиционно новые фишки сервиса Мое дело. Мы подключили интеграцию с модуль кассой. Модуль касса загружает в мое дело итоги кассовых смен. Без детализации по товарам. Выгрузки учитываются только оплаты наличными потому что все безналичные расчеты приходят в сервис через банковскую выписку. Ссылка на инструкции уже в описании к этому видео. Новая вкладка «Движение» в разделе «Товары». В этой вкладке представлены все ваши документы, которые связаны с товарным учетом. Реестр документов во вкладке «Движение». Если вам срочно понадобится реестр всех документов из сервиса «Мое дело», просто скачайте его во вкладке «Движение» в удобном формате Excel. Печатные формы во вкладке Движения. Нужно распечатать какой-нибудь документ, например, накладную, инвентаризацию или отчет по продаже, теперь это не проблема. Просто скачайте выбранную форму документа во вкладке движения. В удобном формате Excel и отправьте на печать. В разделе Товары. Во вкладке движения появились новые фильтры. Найти нужный документ по оплате, складам или контрагентам стало легче простого. По нужному товару или материалу, который указан в документе. Это были все самые интересные новости законодательства за июль 2018 года. До встречи в следующем выпуске. Пока! Не жду да. Ну вы помните, да? Конференция мое дело. 2018, 3 октября. Ждем вас. Пока!